начинаем устанавливать главный вал вот этот вот так два новых подшипника Это 6 308 и 306 я сейчас эти пыльники сниму они тут не нужны просто такие были подшипники других не нашел вот, 308 стоит вот здесь 306 стоит вот здесь так подшипник напрессовал навал. на вал этот подшипник вот есть флянец такой сальник уже там новый стоит 38 на 58 вот этот подшипник будет прессоваться туда и штопорным колечком держаться будет вот таким вот подшипник запрессовал колечко штопорное поставил вот ставил так, чтобы в этой прорези так как колечки без отверстий под ну вот такой инструмент его взять, никак там отверстий нет Не тут, не тут вот я как здесь и было, когда снимал так оно и было, как раз удобно грубо говоря там подковырнуть колечко краешек ее я также сделал на будущее все устанавливаем вал так в общем это шестереночка ставится Внутрь вот сюда, получается примерно, вот. вот, это слив масла с сальника, вот он ставится вниз. эти вот регулировочные полукольца вот. пока мы оставим в таком положении все и будем собирать теперь вал реверса и уже вместе регулировать вал реверса положение это положение, ну собственно как и там купил вал на котором будет стоять реверс новый взял короткий мне это в принципе часть не нужно пользоваться и не буду вот и этот вал дешевле на 400 рублей нежели длинный вот этот, грубо говоря стоит 1265 а длинный стоил бы 1600 там что-то 20 вот Такие дела. Ну, в общем, я показывал, что этот вал кривой, а его и так видно он вот даже здесь отсюда, вот, по-моему, что он дугой, вот так. Вот. Вот. Вал промежуточный, короткий. Значит, вал реверса покажу. вот здесь вот эта вот втулка она была это старая которая втулка стоит на длинном валу вот тут вот она стоит вот втулка была срезана на целый сантиметр она была длинней, вот так для того чтобы зажать подшипник вот. подшипник его вот видите, если бы тут втулка выступала на целый сантиметр, я бы не зажал ничего. А так, теперь зажму. Была выточена такая шайба. И гайка. Гайка с передней ступицы МТЗ подошла. Резьба. Вот тут резьба 18 шаг-полтора. Тут тоже 18 шаг-полтора. Конусную часть обрезал. Болгарочкой сделал под шплинты. Вот. вот так она будет зажиматься здесь. Значит, сам реверс. Вот, были как вы видите поменены втулки здесь здесь они новые но было слишком плотно и станок зажимал шестеренку и шкуркой мелкой немножечко так сказать доводил размер здесь и здесь вот. сейчас будем это все одевать на вал комплект шайп регулировочных купил новый вот. вот такой значит у нас комплект шайп так эти две крайние которые прижимают сам реверс. Так, это штопорная. Вот к ней. Вот так вот. И эти регулировочные. Так, все это разложим. Одеваем. Значит. далее реверс далее реверс сейчас мы оденем сюда розеточку пока не забыл Помажем наш вес, чтобы он на сухую-то и не терся. Вот. Это на сухую немного прикусывает. эту сторону О, сразу зашла по-другому и вот эту сторону поможем и будем одевать на вал Видите? Не прикусывает, все отлично. Так, здесь вот видно, что что-то попадало, видите, под зубья. С этой стороны такого нет. А с этой есть. Блять, из-за этого и вал погнал. Вот. Поэтому вот эту шестереночку поставим, чтобы она была назад. А эту нормальную наперед. Она и та, и та. Видите, он даже есть в печати. Здесь, здесь. Вот они еще. Родные заводские менять не стал, потому что, наверное, заводские все-таки будут лучше. А это не сильно страшно. Вон. Это вот такой самый зуб большой. Вот так. Это у нас, значит... С правой стороны перед, с левой стороны зад. Ну вот так и одеваем. Оп, есть. Так, правильно же, если это передняя скорость, это крутится сюда, это крутится сюда, значит вал реверса должен крутиться тоже вот сюда двигатель крутится по часовой все правильно так дальше дальше мы ставим такую же шайбу теперь вот сюда сразу и получается что на этом валу Наверное, даже регулировочных шайб стоять не будет. Так, проверим. Что-то она туго одевается. так ну, вы знаете наверное так оно и получится сейчас ставлю вот эту вот, контролочную шайбу и по моему все вот в общем вот так видимо дело здесь шайба здесь шайба видите как там даже контровочная пластина не залезет вот. плюс она залазит вот смотрите вот, так, чтобы видно было. вот она залазит и прокручивается там если вот так видно. Видите, она не держится никак. Так, это снимем. Вот это. Шайбу оденем. Вот она одевается. блин, ну, настолько она тут ходит, но эта шайба сюда не влезет не влезает так еще раз вот эту пластину поставил вот она все поворачивается повернул но эта шайба контролочная между ними не лезет соответственно было принято решение заварить но ну, вот тут буду капельку ставить тут так, вот ножиком. тут буду капельку ставить потом дальше там и если в случае необходимости возьму болгарку Эту сварочку срежу и легко сниму эту шайбу. Вот изначально, как бы мысли такие были, чтобы варить и с этой стороны тоже варить. Вот здесь а для того, чтобы сейчас покажу. Вот для того, чтобы старый вал, вот старая там шайба, ты уже пробовал варить. Вот. Видите, там какая выработка. Вот. И, соответственно, если вот так смотреть, чтобы как вам показать, видно, что на валу тоже вам, на этих упорных выработка. И получается, что получается, что Уходит. И чтоб такого не было? Я вот здесь просто тоже точечки поставлю в случае необходимости также и обрежу сварочку и все это очень легко собьется. Вот. Поэтому вот так как она стоит, ничего не болтается. Есть маленький-маленький люфтик. Ну, такой, какой он и должен быть. Вот, поэтому эти шайбы регулировочные не понадобились их в сторону. Так, ладно, обварю, покажу. Замотал. Чтобы не попадали искры, от сварки не прилипали. Лишние работы не создавали. Здесь вот в канавке намазал солидол. Ну, для эти же цели, чтобы искры там не прилипали. Иначе потом будет трудно их оттуда вычищать. Вот, получилось вот так прихватил с этой стороны вот с этой стороны надо будет снять болгарочкой, подрежу почищу и сниму шайбу проблем нет но так будет намного надежней чем все остальное так, сейчас одеваем шестеренку сюда. Шестеренку сюда. И собираем такая вал. Так, и значит, эта шестерня одевается сюда. Вставляем вал. Вставляем вал. значит вал реверса вставили подшипник одели здесь буксу эту пока вставили отдели, надо будет зажимать чтобы он сел на свое место так значит план действий следующий этим валом главным мы его поджимаем Сам, шестеренки реверса и заодно мы его этот вал центрируем относительно главного вала точно когда он поджат полностью вот в этом положении этот вал будем фиксировать сейчас я когда зажму будем подставлять тогда вот эти пластинки сколько там получится зафиксируем вал реверса относительно главного вала точно потом этот вал, зазор, вернее, в шестеренках, выставим вот этим валом, чуть-чуть назад его подвинем. И уже этими кольцами, которые одеваются на этот влянец, уже выставим зазор именно в шестеренках. Вал затянул, зашплинтовал. Вот. Поставил гнездо это. Кстати, в каталоге называется вот эта часть гнездо, вот эта часть гнездо, соответственно, вот эта вот часть там где подшипник стоит гнездо. Вот. Так, в общем так это гнездо стал для того чтобы подцентровать главный вал чтобы он уже ходил только по оси так видим при прокручивании главного вала сейчас я вам покажу видно что вот в зубях здесь в зацеплении есть люфт а там его нет смотрим еще раз вот, вал уже до конца подбит из этого следует что вал реверса надо подать в ту сторону вот, чем мы будем заниматься так вот эту крышку будем прикручивать и ей давить будем весь пакет и вал соответственно. Будем добиваться значит того чтобы вот как я показывал уже вот здесь есть люфт а там люфта нет в этом зацеплении вот еще раз вот сейчас вал будем двигать туда этот вал подводить туда и будем добиваться чтобы люфтов не было ни там ни там Зажимать будем. Вот так. Потихонечку. И... Подбивать. Опять смотрим. пока без изменений надо просто тянуть посильней вот. вот уже пошло чуть-чуть пошло чуть-чуть дальше смотрим вот видите уже есть ну меньше еще нам надо подтянуть. Так, смотрим. Ещё нам надо подтянуть. я надавил туда его рукой и прокручу, как видите, нету нигде. есть там надо еще чуть-чуть подтянуть. Идеально, люфтов не вот а в этом положении будем фиксировать вал реверса подкладывать сюда подкладочки зазор там у нас получился такой вот его можно померить вот возьмем эти пластины вот они отсюда регулировочные они по миллиметру толщиной и одна из вот этих пластин которые отсюда <coughs> вот две они по 0,5 и 4 по 0,2 они тоненькие прям Видите? Вот так вот сделаем вот так два миллиметра мало и возьмем еще попробуем 05 подсунуть и вот и как видите 05 зашла вот. вот получается два с половиной миллиметра с этой стороны и с этой стороны вот два миллиметра не держится два с половиной миллиметра ну в принципе вот залезла, держится, вот так как у меня эти пластины стороны у меня получается, у меня шайб не хватает этих рейеролючных прокладок, вот изготовил я из двойки металла вот такие пластины шаблончику все идентично вот и получается я поставлю сейчас одну пластину двоечку и подкину туда же еще и 05 вот, видите зашла чуть-чуть Выдадим сюда немного гнездо, чтобы у нас зазорчик увеличился, чтобы было легко подставить эти наши пластины регулировочные чуть, -чуть. Вот там Буквально в оборотик. Вот Все, и выкручиваем. Итак, пластины ставятся в вот таком положении есть. Вот видите, слева тонко, справа потолще конец. Вот это значит, ставится на вот так. Вот. А это, соответственно, опять же, слева тоньше, справа толще, вот так. Одной рукой неудобно. Вот сейчас надо будет устанавливать 0,5. Так, наш пакет зажат. Все, я болты затянул. Как видите, регулировочные шайбы там стоят. 2 миллиметра и 0,5 миллиметра Все. проверяем у нас люфта нигде нет ни там ни там вот я подбил видите что люфта не там не там все теперь выставляем вот этот вал главный вал сейчас будем закручивать это гнездо буду закручивать до тех пор пока ну вот оно от руки крутится хорошо вот как начну уже затягивать что уже будет туго крутиться вот по мере сколько там зазор какой и там допустим будет 2 миллиметра я поставлю 3 прокладочки. ну сейчас по ходу действия так что касается уплотнения этой стороны вала там никакого сальника ничего уплотнения никаких я не ставил они тем не нужны он отсюда видно подшипничек вот я здесь Вырежу заглушечку из металла. Все, я на прокладочку посажу и заглушу эту часть. Так, с этой стороны у нас осталось поставить стопорное кольцо, и с валом будет покончено. Подтянул гнездо это. Вал вращается, но немного Чувствую себя, что прикусывает но ну, слишком плотно так, у нас здесь получился зазорчик <плес> <плес> так вот это миллиметровые пластины две штуки получается два миллиметра вот смотрим что они чуть-чуть не лезут сейчас я выровняю Там. Ну, буквально на чуть-чуть не залазит но ну, почти так у нас этих пластин значит получается 6 по миллиметру и 2 это тоже тоненькие по 02 вот итого получается, значит, это полукольцо значит, кольцо это будет 3 миллиметра и 0,2. И получается, итого здесь из завода стояло 3,2 миллиметра. Вот так как у нас зазора здесь нет. Немного давится. Как раз нам, если отодвинуть на миллиметр вал, получится и здесь зазор. И мы выйдем на заводские настройки. В принципе, это очень здорово. Для того, чтобы это гнездо немного вытащить сюда, вот я уже закрутил болты. Вот, ну. Скажем так, подопрём сразу подшипник, вот, чтобы он уже был зажат на валу. Вот и начинаем. Таким. вот ну, я думаю уже достаточно гнездо выдавили сейчас я вставлю туда все пластины регулировочные Одной рукой это делать будет неудобно, поэтому сейчас выключусь, дальше покажу результат. Гнездо затянул, шайбы все поставил, как с завода было. Эти гайки затянул, законтрил. Вот что у нас получается. Люфт есть такой, который должен быть. И все замечательно в общем можно сделать вывод такой что если вы вал не меняете как он с завода отрегулирован так он и должен стоять это вот доказывает то что я делал то что как завод отрегулировал вал сколько здесь стоит регулировочных пластин столько она должно стоять и в случае если вы вал не меняете так как я вал реверса менял Поэтому я тут уже регулировал по-другому, уже не по заводу. Вот. Это все осталась заводская регулировка. Так, в общем, вал реверса, главный вал уже готовы. Здесь осталось только законтрить болты. Вот тут то есть отверстие. Продевается проволока вот здесь осталось заглушить здесь кольцо стопорное поставил все вот, все готово осталось теперь вал пониженных повышенных